Поспешили обрадоваться тому, что в Белоруссии против того, что Александру Григорьевичу Лукашенке чуть было не прищемили хвост. Да. Поспешили. Что хорошего. У нас в России вообще не надо в этом вопросе спешить. Почему? Потому что... Вот Лукашенко, он хороший дядька, наверное, для кого-нибудь. Он молодец, да, он сохранил советскую символику, он сохранил заводы, фабрики, государственные предприятия. Он молодец, что инфраструктуру сохранил, да, но при этом все свое время, что он 26 лет правил, да, он держался за личную власть. Ну, вначале, может быть, это было так, что он боялся действительно потерять то, что, значит, было наработано при советской власти, да. Вначале он боялся вот эти достижения потерять. А потом он стал бояться просто потерять личную власть. Я так понял. Ведь вот они еще с Борисом Николаевичем Ельциным там договаривались насчет союзного государства, там, сколько лет уже прошло, никакого союзного государства не получилось. Почему? Потому что и Ельцин хитрый, и этот тоже не дурак. Вот. Оба, значит, хитрят. Каждому охота быть главным. Я так понял. Каждому из них охота было быть главным в союзном государстве. Вот. И каждый сомневался в том, что он, значит, вот сумеет. Да. У нас уже, вот, в России буржуи все приватизировали, разграбили, у нас все заводы, фабрики почти закрылись, у нас нет ни авиастроения своего, ни трактор строения. Ну там что-то осталось. В общем, это погоду не делает. Это для такой большой страны, для такого, значит, сельского хозяйства это, это мелочь, это мизер. Приходится все покупать. Да, буржуйская из-за границы. Вот, они, сейчас у нас у власти сидят буржуи, бухгалтеры. Они умеют только деньги считать и перекладывать с кучи в кучу. Но в свою кучу, короче. Да, деньги они любят. Страну, народ, они не любят. Ведь вот при советской власти за спекуляцию создали в тюрьму и правильно делали. Потому что спекулянты, они... Ломали цены, ломали экономику страны, да, нарушали баланс. А те, кто спекулировал валютой, вообще из-за них, значит, падала цена национальной нашей валюты. Вот Их за это, значит, расстреливали, ну, особо отъявленных, да, и правильно делали. А кто, значит, не шибко отъявленный там вроде... Типа начинающий, да, спекулянт валютой. Его, значит, давали ему большой срок. И правильно делали. Вот сейчас у нас валютной спекуляцией занимается само государство. И все банки государственные и частные занимаются валютной спекуляцией. Вот мне, значит, по телефону часто в последнее время названивают молодые шустрые ребята и предлагают, значит, заработать в интернете. Я сразу спрашиваю, что я должен делать там. Они мне начинают рассказывать про валютные рынки. Я говорю, нет, я принципиально против, против всякой спекуляции. Вот. Я говорю, вы допрыгались, доигрались. Ну нет, ну страну, страну просрали, но у них же все за границей. У них все в других странах. И дома, и счета в банках, все. Вот они сейчас спекуляцией занимаются. Что такое спекуляция? Вот возьми тубаретку, 10 раз ее перепродай, да. Тубаретка, значит, останется одна. Просто она станет очень дорогой. У кого-то она будет. У кого-то при этом будут деньги. Да, большие. Остальные, остальные остались с голой жопой, значит, без этой самой тубаретки. Ведь надо заниматься не спекуляцией, надо заниматься производством. А производство у нас везде все закрылось. Вот в моем поселке и в моем городе, да, я тут и в городе жил, и в поселке, тут все рядом. Вот тут почти все предприятия закрылись. А те, которые остались, они работают, ну, как сказать, ну, тоже очень сильно сократились там, и рабочих сократили, и все. Люди да, люди, значит, стали заниматься чем попало. Ну, я так думаю, что многие уехали в поисках чего-то там, где то счастье. Многие, значит, просто померли, многие. Ну, и рождаемость же упала. Когда, значит, нет уверенности в завтрашнем дне, когда, значит, безработица, когда зарплаты низкие, и ты не уверен, что ты сможешь детей прокормить, тогда рождаемость падает. И то, что там... Наш президент Путин, значит, нам рассказывает, что вот, детские пособия, там это, материнский капитал, это все фигня. При советской власти не было материнского капитала, а рождаемость была высокая. Не успевали строить детские сады и школы. Я помню, при мне, я вот учился в разных школах, значит, да, при мне, успели... Построить несколько школ в нашем городе. Да, пока я учился. А теперь, а теперь еще эти школы не закрыли пока. Но они тоже на грани закрытия. Почему? Потому что они там уже учеников так мало. Ну, уже тянут всякую эту самую резину, да. Ну, у нас же было как? У нас было в классе было по 30, по 40 человек детей. А теперь в классах 12 человек. Да. Ну и считается, что вот раз училка, значит, учит мало людей, ей не надо много платить, а им еще сказали, училкам-то, что, дескать, хотите заработать, идите в бизнес. Они пошли в бизнес. Какой? Они придумали бизнес, значит, репетиторство. Вот. В школе, значит, они на уроке делают вид, будто учат. Да. А... Потом, значит, родителям говорят, вот надо вашему сыночку или дочке репетитора, могу порекомендовать. И так дружка-дружку, значит, там это сватают, да? Вот, а там, когда они репетиторские деньги получают, им пофиг, учить, не учить, главное, они деньги взяли. И потом, там, это самое, оценочку такую поставят, средненькую такую, четверочку там, например, троечку, ну, кто как заплатил. Вот, и, значит, дело-то в чем? Вот дело до экзаменов доходит. А что такое экзамены теперь? Экзамен теперь ЕГЭ. ЕГЭ это человек угадал, галочку поставил в нужном месте. Знает, не знает. Он экзамен сдал. У нас было по-другому. У нас надо было знать. Вот это было честно и справедливо. И учителя работали. Не без всякого репетиторства, да. Ну, и, может быть, и репетиторством кто-то занимался. Но он при этом не... Делал себе вот этих э, двоечников в школе. Он, если занимался репетиторством по-честному, те, кто на самом деле вот не тянут. А теперь, теперь можно любого записать в дураки в школе. Вот такой у них бизнес теперь. Ну и значит вот за то, что значит государство, закон, значит, ихний, закрывает на них глаза позволяет им этим заниматься таким образом, зарабатывать. Вот. Учителя, значит, в ответ они помогали партии Единой России, которая вот позволяет им вот так вот жить. да? Вот. Она, они, значит, просто тупо крали голоса избирателей на выборах, потому что большинство избирательных участков всегда и в советское время, и сейчас было, значит, и есть в основном в школах пока еще, да, и в основном большинство членов избирательных комиссий, это учителя, естественно, у них, значит, есть такая возможность, да, вот, а им еще там намек дают сверху власть придержащие, я сказать, сделайте так, чтобы, значит, вот, Единая Россия опять же осталась на плаву, и тогда, и тогда вы, значит, получите свои преференции, там, вы, значит, будете получать и зарплату побольше, кто старался в этом вопросе. Короче говоря, доигрались, доигрались наши учителя. Теперь, ведь нашему государству, буржуйскому, ему изначально не нужны, не нужны были и не нужны образованные люди, им не нужны школы. Ведь вот они начали сначала оптимизацию с того, что начали закрывать школы, в малых, значит, городах, в деревнях, да, начали закрывать. Для чего? Для того, чтобы народ, значит, был вынужден бросать эти деревни, города и ехать в крупные города. Да. В крупные города приезжают люди. Там нужно, значит, детей как-то устроить в школу. Но у них жилищный вопрос, потому что там, где они уехали, они не смогли. Например, дорого продать свое жилье, или вообще не смогли его продать, оставили, если оно социальное найма там или как, или продали очень дешево. И тех денег, которые они вот приехали в большой город, не хватает для того, чтобы купить себе нормальное жилье. Ради покупки этого нормального жилья они, значит, и лезут в кредиты, и устраиваются на работу сразу в 2-3 места, да? И получается, что если они в двух 3 местах работают, ну, приехали. У нас тут, например, в крупном городе и своих безработных хватает. А тут приехали еще такие вроде заводные ребята, которым вот надо непременно своих детей учить, да. Вот. Ну, приехали не те, которые могут в Лондон или там в Париж отправить своих, да. А приехали нормальные просто работяги. И вот им, значит, нужно детей устроить учиться. И что получается? Они согласны, они согласны на более низкую оплату труда, чем местные. Ведь работодателю, капиталисту, буржую, ему главное поменьше заплатить. И он смотрит, кому я вот могу меньше заплатить, и он будет ту же работу делать, лучше я его возьму к себе. Ему же нужно свою кубышку набивать. Ему пофиг, как вы там будете жить, шо, какие у вас там проблемы. Ему не нужны образованные люди, если вы вот... Придете к нему луп-луп глазками и скажете, вот мне бы вот ребенка в школу как-то устроить, вот у меня денег не хватает. Ему пофиг это. Ему нужно, чтобы вы работали за меньшую зарплату, чем вот, например, местный работал бы. Да. Местные на вас уже сердятся на приезжих. Серчают. Вот. Вам уже надо вечером, как говорится, аккуратно ходить, чтобы, например, по башке не получить. Всякое бывает. Вот так. Короче говоря... Людей стравливают, буржуи. Вот. Вот приехал он, да. И что? Устроил он сыночка или дочку в школу. Так. Вынужден работать в двух-трех местах. Взял кредиты, чтобы как-то себе жилье сделать. И что? Силы и время у него остаются на то, чтобы, значит, там родить братишку или сестренку своему там сыну или дочке. Нету ни сил, ни времени, ничего не остается. И получается, рождаемость резко падает. Падает не до этого людям. Вот таким образом они уменьшают наше население. Тогда начали уменьшать. Почему? Ведь вот население у нас уменьшилось в 90-е годы. Это <coughs> от безработицы, значит, да. Пьянки, наркомания, бандитские разборки. Но не все же... Согласны с помойки жрать. Некоторые, значит, тот самое, чувствуя себя там боевыми ребятами, пошли в разбойники, так, бандиты. Бандитские разборки. Ну и пошли там межнациональные конфликты, значит, да. Пришлось, значит, там повоевать ребятам. Короче, короче, население у нас тогда резко начало убавляться, вот за счет всех этих факторов, да. Вот. Самое главное, значит, вот безработица. А почему безработица? А потому что эффективные менеджеры, Приватизировали все хозяйство, да, заводы, фабрики, но им не интересно заниматься производством. Зачем? Им это не интересно. Они за что? Они начинают это производство сворачивать, начинают это все продавать. Им главное набить кубышку, денег побольше оторвать быстренько за границей на лазурном берегу там или где купить себе значит хороший красивый домик, а лучше дворец. Вот. И потом значит кататься на лимузине, вот, они иногда приезжают сюда, к нам, для того, чтобы хапнуть еще денег, еще что-нибудь придумать, еще что-нибудь урезать, да, еще какой-нибудь налог нам придумать, ведь вот, вся, значит, Единая Россия, она состоит, партия из этих самых, в основном, буржуев, если кто из них, вот, ну, официально еще не считается буржуем, так если он уже влез в эту единую Россию, он уже знал, куда идет, зачем идет. Это уже, это уже начинающий буржуй. Вот. Он там, значит, дружно они там лепят законы, вот такие, как пенсионная реформа там и прочее. Чтобы, значит, у нас население уменьшалось, чтобы у нас... ну. Ведь им для чего нужно уменьшить население? Давно уже буржуи хотят вообще во всем мире уменьшить население. Ведь вот эти две Первые и Вторая мировые войны были организованы именно для того, чтобы уменьшить население. Почему? Потому что буржуи эксплуатируют рабочий класс, крестьянство, хапают, хапают а потом делиться с народом не хотят. А народ, когда его становится много, начинает возмущаться, а почему это вот у нас ничего, мы пахали-пахали, а у них все. И начинает, когда народу много, и народ начинает бунтовать. Буржуи боятся, потому что никакая армия, никакая полиция справиться с этим народом не может. Так вот, для того, чтобы значит, народ нужно было убавить, они вот придумали две мировые войны. В этих мировых войнах, значит, очень много безработных и вообще, и работяг тоже погибнуло убивая друг друга, значит, ура, ура, там, кто там за Гитлера, кто за Сталина, кто еще за кого там, за Муссолини какого-нибудь, да, вот, убавился народ, буржуям стало легче жить, они еще на этой войне хорошие бабки наварили, они, значит, за счет военных этих самых заказов, за счет производства оружия, техники для войны, они хорошие бабки наварили, и потом на продукты питания, там, на... Одежду на все, можно взвинтить цены во время войны под шумок того, что значит это самое производство вынуждено значит, там заниматься чем-то другим. Вот. Товару не хватает. Раз не хватает, значит можно цены поднять. Короче, они нахапали опять денег. Но деньги-то эти дутые. Вот сейчас наши спекулянты, банкиры, они тоже дутые деньги собирают. Что такое эти деньги? Это мусор. Если нету производства, если нету товара, то это мусор, но у них этого мусора много, и они делают так, чтобы у нас этого мусора было мало, поэтому мы живем плохо, мы не можем себе много чего купить, а они могут себе позволить, потому что они нагребли этого мусора, теперь они еще хотят, вот этот самый Билл Гейс там, со своей там, шайкой, значит, да, они хотят, значит, нас на эту самую, на цифру посадить, да, чтобы цифровая экономика там, да, короче говоря, чтобы всех, все мы имели в кармане вот эти пластиковые карточки, чтобы наличные деньги вообще не ходили, если наличные деньги ходят, да, то люди еще могут этими наличными деньгами, там бабушки что то грибочки, ягоды соберут, там в огороде что-то наковыряют, что-то могут продать, да, за наличные деньги, а если пойдут у всех только карточки, вот. Бабушкам для того, чтобы на рынке торговать вот этими самыми ягодками, грибами, да, и то, что картошку, морковку выгороди, вырастили в огороде. Вот. Им придется тоже подлаживаться под эту самую систему, чтобы, значит, вот какие-то деньги получать. Вот. Им надо будет покупать специальные аппараты для того, чтобы э, считывать эти самые, э, перечислять деньги, значит, с этих... Э, с карточек там покупателей, да, но это же, это же идиотизм вообще, это, если это даже и возможно, то это идиотизм вообще, но делается все для того, чтобы бабушки, дедушки, значит, просто вымирали элементарно, потому что пенсии маленькие, еще, значит, на пенсию человек выходит на 5 лет позже, при помощи этой их пенсионной реформы, значит, он еще больше 5 лет ломался уже, уже у него там, самое Пороху осталось мало, да, вот, работать. И он, значит, что? Ну, кто-то, да, кто-то отдельные единицы, да, выживут. Ну, им же что надо? Им надо, чтобы народу было меньше, чтобы мы не буянили. Вот особенно сейчас нам придумали, что, вот даже придумали вот с этим коронабесием, да, с этой сказкой про коронавирус. Придумали, что вот, дескать, старики помирают от этого самого. Старикам нельзя без масок на улице ходить. Вот, штрафовали стариков. Да. Если, значит, старик боится, что его штрафанут, он дома сидит. Вот так. Может быть, даже в маске. Потому что в телевизоре его пугают. Вот эти продажные журналюги. Что вот этот самый, ты помрешь. Он, значит, сидит в маске. Если куда идет, значит, он вынужден в маске идти. Он дышит собственными выдохами. Дышать собственными выдохами, это все равно, что насрать в тарелку и кушать свою какашку. Это совсем не полезно для человека. Это совсем не полезно. Вот. Пойдет, значит, вот этот самый, как его, э, туберкулез, рак легких и прочие там болячки, да? А люди, которые будут помирать от этого, Продажи доктора, которые, значит, вот, чтобы сохранить свои места, значит, в больничках, да? Ведь там тоже оптимизация идет. Государству не нужны здоровые люди. Государству нужны... Нужно поменьше народу, а здоровые люди, они, да, они подольше живут, еще могут Бунтовать против буржуев. Вот. Поэтому, значит, оптимизация идет в больницах. Врачи боятся потерять свои рабочие места. Ради этого они согласны, значит, идти на это самое жульство и писать, значит, от самое, как его, коронавирус. Вот ты умрешь от какого-нибудь там, от грыжи, от ангины, там, от чего угодно. Тебе, значит, напишут коронавирус. Да. И этот доктор, значит, он типа сохранил свое рабочее место. Надолго ли! Надолго ли? Вот ему кажется, что вот он проскочит. Не проскочит. До него тоже очередь дойдет. Он об этом не думает. И вот эти полицаи, которые, значит, ходят, людей гнобят, да? Они тоже не думают, что и до них очередь дойдет. Пока они выполняют вот эту черную грязную работу по, значит, самой, как его, принуждению людей ходить в этих самых масках и прочее, да? Вот. Они вроде нужные люди. Но подойдет момент, когда они тоже станут ненужными. Вот как сейчас учителя становятся ненужными. Ведь государству нашему, буржуйскому, не нужно образованных людей. Надо, чтобы умели читать, считать, там, писать немножко, да, вот так. И все. Это четыре класса образования, как, как Гитлер хотел. Вот как он, значит, такой был, Адольф Гитлер, да, который Гробер, да, Гитлер который хотел, значит, чтобы вот в России образованных славян и прочих образованных людей не было, чтобы, значит, вот мы умели только читать, писать и все, для того, чтобы мы не вякали, чтобы мы не интересовались, а что это, а зачем это, вот так. Короче говоря, как Гитлер из нас быдло хотел сделать, так вот теперь наши единоросы и... Вот эти самые министры, которые имеют все за границей, и дети у них учатся там в Лондоне, в Париже, да, и вот. Они тоже, они продолжают дело, значит, этого самого великого Гитлера, вот, великое его дело. У них задача, у них задача, значит, какая? Они думают, что вот они нас, вот, население у нас сократят, выполнят заказ вот этих самых буржуев иностранных, этих банкиров, да, этого самого Билла Гейса там и прочих. Вот. И значит они будут хорошо жить. Но. Вот жизненный опыт показывает. Что предателей никто никогда не любил. Кто предал свой народ. Вот. К ним относится как. Сегодня предал. Их завтра предаст нас. И к таким людям. К предателям. Отношение самое негативное. Самое плохое. Поэтому. Их очередь тоже дойдет. Вот как. Бориса Березовского удавили в сортире, да, вот сейчас рассказывают, что его там в душе где-то удавили, там или в ванной, да, вот, а я думаю, что скорее всего в сортире просто им неудобно говорить о том, что его в сортире удавили, удавили его в сортире, да, этого Березовского, потому что он отработанный материал, он уже перестал выполнять свою функцию по разрушению нашей страны, уже не в состоянии был это делать, там инициативу перехватили другие люди. И все, он стал не нужен. И эти тоже, которые сейчас вот перехватили инициативу, и вроде того, что там, думаю, что вот им будет лофа, когда они, значит, там всю эту самую работу выполнят, да, полностью сократят население наше. Вот как Маргарет Тэтчер сказала Горбачеву, что в России достаточно от 15 до 50 миллионов населения. Остальные люди, дескать, не нужны. Ну это чтобы вот оставить нас, значит, там нефть, газ из земли выколупывать, лес рубить там, уголь рубить в шахтах там, это самое, или даже открытым способом более дешевым, вот. И это руду, значит, рубить, вот. Вот эти только люди им нужны, остальные люди им не нужны. Остальных они вот там своих пригонят, надзирателей, надсмотрщиков и своих там. Вот наши артисты, значит, да. Наши артисты, они тоже думают, что вот мы сейчас ублажаем вот это самое, наше руководство, наше начальство, вот этих самых буржуев, которые сейчас у власти. Вот, они думают, что всегда так будет, всегда так не будет. Потому что когда здесь станут хозяевами люди из Лондона, Парижа и других мест, да, они своих артистов пригонят. Им роднее слушать, значит, своих артистов, чем наших. А наших они... Ну, сделаю так же, чтобы, чтобы их или не стало, или чтобы стало их поменьше, и чтобы они где-нибудь в подземных переходах где играли свою музыку и плясали свои плески. Да. Ведь вот на самом деле, кто такие артисты? Я люблю слушать артистов, которые хорошо поют, например, рассказывают. Да. Но кто такие артисты? На самом деле они же ничего не производят. Они делают пустые деньги. Пустые. Они вот пляшут, прыгают, там еще какие-то расходы надо нести на содержание вот этого всего хозяйства. Этих домов культуры, там дворцов всяких, да, этих театров. Вот. Туда еще... И вот они зарабатывают деньги тем, что... Ну, люди приходят. Кто приходит? Билеты берут, значит, да. Вот я уже не могу ходить. Раньше при советской власти я ходил на концерты. Теперь я не хожу. Почему? Потому что мне это не по карману. Моя пенсия не позволяет идти. Несколько тысяч надо отдать там за билет, чтобы там полтора-два часа сидеть на концерте, посмотреть, как они дрыгают ножками там и что-то кричат, да, красиво. Вот. Мне потом... Жить не на что. А ходят туда, в театры, вот эти все. Уржуи вот эти. Бандиты. Да. И их шестерки. Вот. Их прислуга. Вот они туда ходят. Да. Но, когда, значит, здесь станут хозяевами не наши люди, а станут хозяевами другие люди, то тогда, значит, эти артисты станут не нужны. Ведь вот я начал с чего? Я начал с Лукашенко, да. Лукашенко, вот он зря за свою власть цеплялся, да. Вот. Некоторые люди, как скажут, вот, э, тут в России, что вот какой-то там белорус стал, значит, у нас президентом. Ведь, ведь задумано было как? Если, значит, союзное государство, то э, на выборах, значит, может участвовать и представитель из Беларуси, и откуда угодно, и из России. Вот они... Лукашенко боялся, что он проиграет выборы. Ельцин тоже боялся. Ельцин почему боялся? Он правильно боялся, потому что он экономику в стране разрушал, а в Беларуси экономика сохранялась худо-бедно. И он боялся, что люди проголосуют за Лукашенко. Лукашенко боялся, что в России народу много, и россияне проголосуют в основном за своего там Ельцина или кого-нибудь, и он опять останется там на бабах. Вот они оба боялись, и оба продулись. А теперь, а теперь, вот, Лукашенко еще попрятал в тюрьму тех людей, которые могли бы, скажем, продолжить его дело по сохранению, значит, социалистических завоеваний. Да, он их попрятал в тюрьму, а проглядел то, что, значит, вот эти самые националисты с белыми вот этими флагами, с красной полосой, вот. С такими флагами вот эти самые националисты во время Второй мировой войны Ходили, сжигали, значит, вот эти деревни в Белоруссии. И хатынь сожгли. Там немцы, чё? Там немецкие фашисты, они просто окружали деревню, да? Они руки пачкать не хотели. Грязную работу они заставляли делать бандеровцев и власовцев. И вот этих самых там белорусских этих самых э, националистов, да? Вот. Их заставляли делать эту грязную работу. То есть убивать мирное население, сжигать деревни. Вот так. А теперь теперь инициативу, значит, в борьбе против Лукашенко перехватили вот именно вот эти с белыми флажками. Да. И теперь, значит, вот этим всем, всей этой заварушкой командуют из-за границы. Там, из Литвы еще, откуда-то там, в общем, есть у них много. Да. Интересов. Короче говоря, короче говоря, лопухнулся, держался за собственную власть, да, и лопухнулся. А вот не надо бояться того, что, вот, я не боюсь, например, что у нас президентом стал бы, например, Беларусь какой-нибудь. Я не боюсь, что станет президентом у нас какой-нибудь там еще. Ведь вот у нас был руководителем государства грузин, да, грузин. Два раза страну поднял из руин после таких тяжелейших войн, два раза поднял. И ничего себе не нахапал, вот. Иосиф Виссарионович Сталин ничего себе не нахапал. И вот когда он умер, когда он умер, его детей, его значит, родственников выгнали из государственных дач, в которых они жили. Потому что у них не было даже квартир и домов своих. Потому что для себя они ничего не хапали. Сталин, Сталин, Иосиф Виссарионович Сталин, грузин, русский грузин, как он себя называл. Он жил и работал для страны, для народа. Вот так. Он для себя ничего не хапал. Вот. И если, значит, у нас станет президентом такой же человек, мне не важно какой он будет национальности. Ну, пусть будет там Осетин, пусть будет Чеченец, пусть там будет Татарин, пусть там Чувашин. Кто бы там ни был. Русский там, белорус. Мне важно, чтобы он страну поднял из того дерьма, в которое нас засунули, дерьмократы. Вот так. Вот нам в 90-е годы вот эти агитаторы, которые нас агитировали за капитализм, говорили, вот коммунисты вам не доплачивают. Вам не доплачивают. Вот капиталисты вам будут по заслугам платить. Ага. Сейчас нам капиталисты доплачивают, да? При коммунизме, при социализме нам не доплачивали коммунисты, да? Но у нас были бесплатные детсады, у нас была бесплатная медицина, у нас было все. У нас был дешевый транспорт, любой студент мог лететь на самолете из Москвы во Владивосток, например. Да, я вот после службы в армии, у меня зарплата была небольшая, я работал на заводе, у меня была зарплата 180 рублей. И я мог себе позволить летать на самолете к своим друзьям-однополчанам в гости. Я летал на самолете через полстраны. А теперь мне в соседний город на электричке съездить сложно. Потому что капиталисту не важно, чтобы нам создать условия для передвижения в стране. Ему тупо нужны деньги только. Капиталист только, ему только деньги нужны. Вот он увидел, что тут у нас какие-то предприятия закрылись. И рабочие перестали ездить на работу. Количество пассажиров уменьшилось. Он сразу начинает убирать лишние рейсы автобусов. И все, и автобусы ходят реже. вот. А при советской власти на это не смотрели. Главное было, чтобы все люди могли вовремя приехать, куда им надо. Да, была забота о людях. Квартиры давали бесплатно. Безработицы не было. Не было безработицы. Да, нам не доплачивали. Зарплата у нас была не ахти какая. Но я на концерты артистов ходил, и сидел иногда в первых рядах, мог себе позволить при своей маленькой зарплате, да. И на стадионы я ходил поболеть, хотя я не заядлый болельщик, но как-то было, вот. Сейчас я и на стадион не могу пойти, потому что сейчас все у нас спортсмены-миллионеры, у них вот, там по две, по три иностранные машины, у них дома, квартиры, у них все. А чемпионов нету. Срам и позор. А наши, а наши чемпионы по 13, по 10 лет подряд были чемпионами и футболисты, и хоккеисты, да. И чемпионы олимпийских игры. И никаких миллионов у них не было. Они жили как средний инженер наш. Инженеры были люди, инженерам было почетно быть, инженеры гордо носили значок на ласкане пиджаков. А теперь, теперь инженера забыли. Инженер теперь не нужен. Им, этим самым менеджерам, эффективным менеджерам, бухгалтерам, которые сейчас у нас у власти, которые умеют только спекулировать валютой и раздувать свои мешки. Вот. Когда они спекулируют валютой, значит, да. Чья-то валюта растет в цене, который, в которой, значит, они держат свои деньги в иностранных банках. А наша российская валюта, она дешевеет, и мы становимся еще беднее. Вот так. Потом нам, пенсионерам, по телефону названивают. А не хотите ли вы, уважаемый, заработать вот в интернете? Ага, на этих самых... На биржах разных. Не хочу. Не хочу и не буду. Да и если бы даже захотел. У меня нету для этого денег. Там же деньги надо вкладывать. А я не наворовал. Я честно трудился. Я 17 лет пошел работать. 17 лет работать пошел. Потом при буржуйской власти я стал безработный. Я 15 лет был безработным. И у меня теперь пенсия 9,5 тысяч. Я должен на нее жить. Я должен... Внукам подарки какие-то покупать. Вот так. Да. Вот радовались, что сейчас радуются некоторые, что вот в Белоруссии там, дескать, движуха пошла, а там сейчас вот Лукашенко спихнут. Не надо радоваться этому. Лукашенко, конечно, он зажрался. Он да, он никаких развитий не дает. Он держится тупо за свою, значит, власть. Надо развиваться. В наше время надо развиваться. Вот. И он должен был давно, если бы был нормальный мужик, он был должен был давно уступить место более молодым, более шустрым. Но! Не буржуем, как сейчас у него получается. А сейчас может получиться только что буржуем и все. И Путин, наш президент, он радуется, потому что он тот главный буржуй в нашей стране. Вот, он радуется, что сейчас вот Лукашенко там спихнут, и буржуи там, значит, займут его место. Да. Можно будет, да. Они же как, вот эти самые буржуи, они сейчас сразу же объявляют, что вот, нам нужно приватизацию быстро провести. Мужики, которые сейчас вот в белорусских заводах, значит, устроили забастовки. Не будьте дураками! Не надо никаких забастовок. Сейчас вашими руками сместят вот этого, значит, не хочу обзываться, да, но вот этого Лукашенку, которому давно пора уйти на отдых и писать мемуары, да, сместят. И на их место сядут те, которые приватизируют вот эти все ваши заводы. И они, они сделают то же, что у нас в России. Они вас ограбят. Они у вас все отнимут, и вы будете на помойке жрать, как у нас жрали на помойке. Не надо этому радоваться. Не надо поддерживать вот этих с белыми флажками, которые сжигали деревни в Белоруссии в 40-х годах прошлого столетия. Короче говоря, вот такая история, ребята. И если бы вот, например... У нас сейчас был социализм и был бы сохранен социалистический лагерь, то есть вот эти страны социалистические, которые были в Европе там и в некоторых других местах. Вот Никакого коронавесия не было бы, потому что, потому что тогда наши правители, они бы отнеслись к этому критично и они бы Докопались до истины, в чем тут дело? А дело просто в том, что буржуям нужно сократить население. У наших правителей при советской власти не было интересу сокращать население. Был интерес увеличивать население. У нас огромная страна, у нас огромная Сибирь, неосвоенная. Да, у нас есть где развернуться, у нас есть где строить города и размножаться населению. Вот. Добывать там алмазы, золото и железо и нефть и газ. Вот так. У нас есть место. И наши коммунистические правители, они не захотели бы сокращать население. И не пошли бы на поводу у этого самого Билла Гейса и его там подельников. Вот. И вот это коронабесие нам не придумали бы. Ведь вот этот коронавирус, если он и существует, то это обыкновенный что-то типа гриппа, да, он даже слабее обычного гриппа. И от него смертность гораздо ниже даже. Но название такое страшное и не на слуху редкое, новое. И вот решили людей напугать. Они вот там больше десятка лет в Китае, значит, бил Йейс на своих заводах, которые у него там находятся в Китае. Он, значит, там проводил эксперимент. То есть отрабатывали технологию, как обманывать и запугивать людей, да? Вот там они... Вот кто говорит, что Китай социалистическая страна? Это вранье, нету социализма в Китае. Если бы там был социализм, то там старики имели бы пенсию, как у нас. Да. У нас вот сейчас некоторые депутаты поговаривают о том, чтобы, значит, единоросы поговаривают о том, чтобы, значит, пенсию отменить, да, оставить только госслужащим, как в Китае. В Китае нету пенсии рабочим. Почему? Из-за этого очень многие старики до глубокой старости работают на этих самых заводах. От них просто надо было избавиться. И вот так как они люди физически слабые и легче подвержены разным болезням, на них как раз и провели эксперимент, чтобы как можно больше этих стариков на заводах этих самых американских померло. Их просто заставили ходить в масках. Ничего не нужно было, просто их заставили ходить в масках, они ходили в масках, дышали собственными выдохами, заработали туберкулез, заболели и умерли. А им написали коронавирус, их же тоже продажные доктора, как и у нас. Какой там социализм? Если бы там был социализм, то не было бы таких продажных докторов. При социализме наши доктора лечили людей и давали клятву Гиппократа. И я вот... Работал художником-оформителем, да? И меня несколько раз просили писать плакат. Главный капитал государства – это здоровые люди. Тогда для нашего государства здоровые люди – это был главный капитал. Образованные люди – был главный капитал. А теперь необразованные, нездоровые люди нашему государству не нужны. Нашему государству нужны люди вымирающие, чтобы осталось нас как можно меньше. Вот так чтобы отдать нашу землю вот этим самым буржуям, которые позволили им в своих странах там купить свои дворцы, да, так у них, у идиотов, это все отнимут, когда эти буржуи иностранные станут у нас тут хозяевами, они у них там все отнимут, они просто их сейчас используют, как вот бандеровцев и этих власовцев использовали во время... Второй мировой войны гитлеровцы. Для грязной работы. Вот они выполняют грязную работу. А вот так. Вот такая история. Не радуйтесь, ребята, что в Беларусь. Я вот посмотрел, да, в Хабаровске народ бунтует. Да, не все, не многие, не, не большинство, но многие, да, не большинство, но многие ходят в масках. В масках ходят те люди, которые верят в сказку. Ведь вот, если полиция уже не привязывается там к демонстрантам, да, к митингующим, то можно всем снять маски. Можно. Но некоторые упорно ходят в этих масках. Это люди, которые поверили в эту сказку. И, значит, раз они поверили, то это люди, которые могут... Как говорится, снова встать на позиции. Да, они могут верить этим, они могут испугаться. Это запуганные люди. Вот это люди, которых могут буржуи использовать опять же против нас. Вот так. Это очень плохо. И вот я смотрю на митингах в Москве тоже выходят некоторые в масках. У нас тут вот некоторые сидят в машинах и едут. Он один в машине сидит. В своей машине один сидит. Он в перчатках и в маске. Зачем? А просто он смотрит телевизор. И он сильно поверил вот в эти сказки. Ну, особо хитрые, да, особо хитрые, значит, такие вот, которые не верят в эти сказки. Ну, вынуждены вот идти на поводу. Вот я, я тоже вот захожу в магазин, мне что-то надо купить. У меня в кармане маска, я вынужден ее одевать. Потому что мне продавцы сразу заявляют, что они меня обслуживать не будут. А если я начинаю с ними спорить, они говорят, мы сейчас вызовем полицию. Вот так. Спорить с ними опасно. Они говорят, нас штрафуют за вас. А их не должны штрафовать. Их не должны штрафовать. Вот эту карандобесию надо скорее кончать. Если бы был социализм, то этого бы ничего не было, потому что наши правители при социализме, они бы не допустили, они бы не пошли на поводу у этих самых, Белых и прочих. Они бы вот сейчас нам хотят вакцинацию сделать опять. Вот, вакцинировать всех. В первую очередь будут вакцинировать кого? Врачей и учителей. Короче говоря, эти люди стали, стали сразу ненужными. Вот, так как образованные люди нам не нужны, и здоровые люди нам не нужны. Надо сократить их. Да, вот сейчас начнут первыми, будут вымирать от этого самого, от э, этих самых вакцин. Будут вымирать врачи и учителя. Доигрались, допрыгались. Вот так. А потом, значит, лишившись врачей и учителей, остальное население останется неграмотным. Неграмотные люди, они на что годятся? Ну, для простой грязной работы, или для пьянки, или для разбоя. Вот так. Это тоже будет сокращать население. Вот. И, значит, же самое... И здоровых людей тоже не будет. Почему? Потому что нет медицины. А нет медицины, потому что нет врачей. А потому что врачей в первую очередь кончали. Вот. А за всем за этим следят вот эти самые полицаи. А полицаи думают, что они проскочут. Они тоже не проскочут. Их очередь тоже придет. Вот так. <звы> вот это то, что я хотел сказать пока. Спасибо за внимание, если кто смотрел. И до свидания. Пока.